Вы, мои дорогие раки, можете выбрать ту одежду, которая вызывает у вас романтические ассоциации. Хороший повод задуматься, в принципе, и встретить Новый год с новым настроением. Небольшая подсказка для вас – это могут быть как какие-то нарядные платья и костюмы, которые могли бы подойти для э, какого-то э, нового романа в вашей жизни, так и просто какие-то ваши любимые вещи. В тех случаях, когда есть четкая ассоциация между цветом и настроением, стоит выбрать одежду такого цвета, который напоминает о любви и каких-то ваших сильных эмоциях. Для большинства людей это может быть красный и лиловый цвет. Один из символов рака – это сердце. И если изобразить его на одежде, либо выбрать уже с готовым рисунком, то это предопределит успех в романтической сфере. Если же у вас нет идей, небесное светило вам рекомендует подобрать себе кулон или сердечки в сережках. Это будет идеальным решением.